Буквально недавно Татарстан стал новым регионом, который смело можно назвать пилотной площадкой для внедрения мер повышения финансовой грамотности населения страны. Базовой площадкой для реализации проекта стал Казанский федеральный университет. В связи с этим в стенах КФУ прошел семинар, на котором эксперты обсудили с журналистами финансовое поведение населения. По итогам реализации этого проекта, он у нас рассчитан до 2020 года, мы действительно получим грамотного защищенного, осведомленного потребителя финансовых услуг, который будет так сказать, пользоваться всем. Есть на Стоит отметить, что пилотной площадкой проекта Казанский федеральный университет стал не случайно. Профильные институты КФУ являются одной из ведущих российских площадок финансового образования. Достаточно сильный профессорско-преподавательский состав в области экономики и финансов позволяет в полной мере реализовать все задачи. Далее создан региональный консультационный методический центр поддержки и развития Программа по финансовым для взрослого населения в Татарстана, И создана рабочая группа по повышению квалификации преподавателей вузов и развитию программ повышения финансовой грамотности студентов. А также функционирует на базе университета Центр студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности граждан. Уникальность проекта заключается в том, что это единственный случай, когда на базе одной организации сосредоточены практически все основные центры ответственности по повышению финансовой грамотности населения. Можно не сомневаться, что существующая инфраструктура КФУ позволит в полной мере реализовать основные задачи программы. Адель Шемилова, Руслан Уразаев, Универньюз.